Всем большой привет! У -у -у. Короче, давно не было у нас просто обычных роликов. Мы соскучились прям. Мы да. последний раз снимали а, в августе mm -hmm. <laughs> на День города, а сейчас на Иди лепи. Иди лепи. А у нас уже снег на улице мы только появились, а на канале видео с моря. Да, и мы решили записать просто обычный видос, просто обычные выходные, просто вот нашу жизнь. Да. У нас на сегодня на самом деле очень много планов. Сейчас где-то. Сейчас мне в голову прилетит снежок, по-моему. Открывай. Время 3 часа. Темнеет уже на самом деле очень рано. У нас за два дня получилось вот такое на, количество снега. И вот мы попрелись. Поп -поп попрелись, Давай. Да. На, держи. Мы пока, бежим гулять. Пока светло. Да, пока светло. Идем на площадку, потом нам нужно зайти в банк. Леша вчера порвал, Катя, тысяч рублей блин, булажку И нам нужно ее поменять Нам надо сходить в магазин, поменять лампочки Сбегать в магазин Вот за что люблю, где мы живем Все очень близко друг от друга Да, вот то есть как бы можно повернуться Здесь торговый центр Да погоди, люди пройдут Прилит сейчас вот, очень люблю, где мы живем, потому что здесь торговый центр, вот, и нам нужно решать магазин купить продуктов, у нас уже в магазинах Новый Год, погоди Максим, в магазинах Новый Год, и нам нужно заказать частичку небольшую, Мы ой, какой, -то, какой -то прикольный мужик сделал, а детей можно посадить, и на него ни снег, ни дождик, ничего. Вот. И, короче, у нас куча-куча планов. И еще мы сегодня вечером даем Максиму, потому что ночью снимать другой видос. Поэтому вот оставайтесь с нами, смотрите, как у нас все проходит. И вот -м -м. такая вот история. Я две минуты был там ни, ни о чем. Покажу. У нас, говорю, очень прикольные перчатки продаются в декатлоне. Во-первых, они не промокаемые, во-вторых, они налепятся. Промокаемые Ну, так потому что не надо в снегу купаться, тогда они точно промокаемые не, не, не, не будут. Так. эти да, это можно было сделать дома. Лапы засовывай. Засунул? И она, короче, не свалится, потому что ты ее такой, оп, прилепил. И уже застегнул. И удобно... И потому что она сильно открывается. Не надо ее с себя снимать, тогда не свалится. И так жух, жух, все. И Максим закупоренный. Из остатков снега, который у нас еще не растаялик, Пытаемся каждые 10 сантиметров останавливаться лепить снежки. А, Огромные снежки. Покрепче. Так, держи, скорей, Так, мама за Давай. Эй! Почти сейчас попадем. Эй! Прям. Прям в лужу встал. Смотри, ты как кое-цлепила. Вот это да. Ч ⁇ Еще один. Вот Ч ⁇ л! Вот л! Ч ⁇ л! В общем, мы на Советской площади продолжаем развлекаться. Что это вы такое интересное делаете? Я не помню, кого я видела. Помнишь, мы так смотрели? Кто-то, короче, так наделал еще на них накапал. Была холодная погода, она оно так все замерзло ледышками на дереве. было таких типа много-много-много и были кушать. Круто, мама придумала. Продавливай ветку. Давливай ветку пальцем, да, да, да. Вот, стоп. Да. Снегу у нас, конечно, мало осталось. А Ух. можно я? На, пробуй. глазами ветки не лезть. Видишь, прикольное? шагина? Да. Так можно все пустыда так сделать. Нам как раз до конца зимы нам хватит. Да-да. Холодно на улице, неприятно. Сейчас дальше подам его в электро. Да, мы, кстати, увидели, что банк не работает, что-то мы затупили, что не работает в выходные, и будем искать на неделю. А сейчас, да. да, соберемся, надеемся, что нам повезет, и там работает наша тетка, Мы поменяем все-таки лампочки, это а будет обидно прийти, и а ее там нет. Мама! Я надеюсь, что наша тетенька работает. Да. Вот не полгода попасть не может. Папа здесь раньше работал. Видно, достаточно все уводнялись, не получилось обвинять ламочки. В общем, мы в экспрессе решили... Все к году. Там навряд ли это было слышно? Начинаем выбирать и искать что-нибудь к Новому году сейчас что-нибудь поищем и явно что-нибудь возьмем и все вместе уже покажем да, сей да. час дают прикольные штучки вот эти Например, вот такие вот да, можно да, приспособить да, да. там видимо в общем что стало мне знаешь, что нравится чего я бы взяла бы какую-нибудь интересную гирлянду и вот такие вот такие вот и давай поищем сейчас повыбираем да, и только мы можем сходить в экспресс на 1600 рублей, хотя шли с, с, с, с изначальной целью просто посмотреть что-нибудь новогоднее. Посмотрели? Нет, мы взяли некоторые интересные шутки. Да, сейчас домой придем покажемся. Берем Максима, отойдем Макса, потом мы прогуляемся в жар птицу, зайдем там в порядок, зайдем в окей и только потом двинемся домой. Потому что нам очень много что еще не взлетело. Я надеюсь, что тебя было слышно. Да! Да, идем, а? идем. Короче, на улице уже потемнело, мы дошли до дома, все скинули, скинули вещи, то, что мы купили, собрали Максюхины игрушки, и сейчас уже топаем все равно бабушки, отдаем Максюху и бежим дальше по магазинам. И там да, мы же что-нибудь поснимаем, покажем, сейчас зайдем до бабушки, может быть у бабушки что-нибудь снимем быстренько, бабу покажем. Давай Рука. Да. Очень удобно, когда все рядом, и все да. рядом. Вход в торговый центр у нас сейчас осуществляется по QR-кодам, нам лень проходить через улицу, мы, как обычно, пошли через жар -птицу. там стоит на каждом входе у нас люди, проверяют QR-код и либо паспорт, ну, тут-то, короче, где-то удостоверивается либо недостовериваются, вот. Ну, короче, нас везде на каждом выходе без QR-кода по факту можно попасть только в продуктовые магазины, не продовольственные какие-то товары перво необходимости, а мы топаем дальше к бабушке. Прямо устал уже. Угу. Кстати, очень крутые дома. Типа мы просто идем. Обычно, как, от, как всегда, отвлечение от темы. Одни из самых дорогих и крутых домов здесь у нас на районе. И мне прямо они нравятся. И все на промигоры. Да. Там, короче, квартира стояла. Нарушители закона. Короче, здесь дерево стоят ну, хорошего ремонта прямо в 20. Чтобы понимали, то есть ценники вообще. Если мы не центр города, то очень, очень крутой балкон с панорамным видом. Ну нет, ты можешь и в комнате, в зале, в гостиной сделать себе панорамный вид, но сам факт, что у тебя вид на Советскую площадь, типа, это классное место, одно из центральных, так сказать, в городе на верхней части. И квартиры здесь вот какие-то первых дома очень дорогие. Вот. Просто так, к слову. Я когда смотрела по съему, здесь квартиры, Здесь снять двух стоит от 30 и выше в месяц. Вот. Ну и квадратная небольшой, тут трешки 100 квадратов и больше. Да не прикольно. Вообще. Прикольные, но дорогие. Но <laughs> забежим так наперед и будем говорить так. О мечтах наших. Мы нашли для себя идеальный вариант квартиры. Если мы на нее накопим, это все можно. Конечно, наша жизнь прошла не зря. <laughs> и все. Не зря. Мы нашли то, что мы хотим, кажется, нам очень нравится. Работать не всю жизнь, наверное. Я да, я помню. Сейчас будет площадка, покачаемся. Какая-то. Вот здесь площадка, сейчас идем покатаемся. Да, а сейчас мы идем отдавать Максима бабушке. Три раза. Я уже сказала, Завтра мы его забираем в 9 часов утра. Короче, вот просто чисто на поспать ведем. Для того, чтобы снять еще один ролик, который будет на канале. Да, давай, бабушка, Давай. Вставай. встаем. руку, давай. Выходи. Можешь? Да. Иди прямо вперед сам. Реально его не все еще? Весь себя. Мне плохо стало. А -а -а -а. Что, топаем? На улице уж темно. Но Потопали на улице, к бабушке, блин, все. 5 всего. Даже 5 нет еще. Чувствующим пахнет. Чем пахнет? Сослыхло. Саш Сослыхло. Все мы добрые. почти дошли. Ура! Буквально еще чуть-чуть, и мы пришли. И прямо в рай. Пару слов. Мы дали Максим Алексеевич. Мы свободные. Да. Мы сейчас, короче, бежим в магазин. Леша хочет купить, э, купить пульт для LED-подсветки. Потому да? что у нас сломался пульт. А ты хотел сюда, наверх? Ну, вниз. А, вниз? Где там, внизу? Вон внизу магазинчик с этими батарейками пусть по-моему там нет понял ну короче нам надо купить потому что у нас сломался пульт. и вот эту подсветку мы не можем подключать нам нужно купить провод трехметровый до удлинитель usb чтобы мы могли подтянуть эту red подсветку эту подсветку RGB, кто как ее называет все закрыто через центральную спокойствие закрыли ну и, короче, нам нужно купить этот провод, чтобы протянуть подсветку на кухне к телевизору. Почему ты говоришь red? Ну, no, лед, red, ледер <решу> Короче, идем смотреть. Все. Вот. Давай, погнали. Покажем дома, как мы это прикольно, Дешево придумал. Да. Хотя в этой квартире прикольно, мне кажется, ничего не будет. Надеюсь, это последний год в этой квартире. Вообще мы планируем сюда. Мы надеюсь, скоро съедем, пока все на стадии переговоров, разговоров надеюсь, что у нас последний Новый год в этой квартире. Надеюсь, у нас все получится. Да? Да. Кое-кто, кто посмотрит это видео. Мы, наконец, затопали в магазин. Провода, короче, выдлинители мы не нашли, пульта мы тоже не нашли. Наверное, будет там спасать заказ в ДНС провода, а пульта на Алиэкспрессе. И, короче, мы топаем в порядок, покупать все Новому году. А то, что мы здесь купим, вы увидите, наверное, в следующем видосах, когда мы будем все украшать. Один из самых наших любимых магазинов, раньше он был посудцентром, в Сибири, в порядке. Вот такие такую, такую, вот, вот вкусную, такую штуку мы Короче, топлив. Вот в таком стиле, да, будем делать его? У нас такие же шары. Да. Все, отлично. Давай. Давай возьмем три, потому что явно я что-то выручу еще. Это очень интересная история. Об этом расскажу дома. Но нам нужна сейчас земля, чтобы пересадить. Мы нужны Обжимаем маленькие. Пробшимаем такие. Вот, смотрим, серые. Вот такие вот есть. А, давай Серые. Я их не видела. Так, мы сейчас находимся в магазине Порядок. И смотрим здесь, в принципе, ассортимент, какой есть к Новому году. Там еще много. Сейчас что-нибудь найдем. Возможно. И потом уже будем украшать квартиру. У нас елка будет в красно-желтом стиле. Вете. Вете. Да. Вете в стиле. И... Нас интересуют не игрушки на елку, а больше украшения для дома. Ну и сейчас мы будем искать, лазить, щупать, смотреть сейчас. Когда пойти. А -а -а. Ну, елки мелкие, смотрите. Так а что вот, давай. Опробуйся вот, вот и давай все трогать. Он ты говоришь, они 500 рублей стоят, они касают. Полторы тысячи. Сейчас посмотрим, выбираем. Винок крутой. Полторашка-то. Он прям класс. подумаем, все посмотрим. Я расстроена, что я ничего такого вот кроме вот этого венка uh -huh. я не вижу. Ладно, сейчас пойдем в Аки, будем за Ну что ж, мы в магазине в Аки. Мы тут уже походили, но это будет в другом видосике. там нельзя показывать, что мы купили. Очень романтично ты начал видос, когда мы выбираем туалетную бумагу, в принципе. Бери самую дорогую, как обычно. Мы не брестны, нам все Не показывать! Ничего нельзя. А что нам надо вообще? я что помню. Ты помнишь, что туалетная бумаги была? Да и вроде все. Нет ветер, на ветер. Нам, наверное, надо это. Пару энергетиков-то точно Идем. И, наверное, можно было бы что-нибудь найти, перекусить, чтобы сейчас не готовить есть. И не тратить на это время, потому что мы сейчас как засядем, и на это закончится. кончится. Ну да. Очень вкусная. Прикольная штука. 200 рублей. А что такое? 220. Что-то интересного. Mm -hmm. Типа оригинальный состав или что тут? Давай прочитаем. Ну я понимаю, что это... Напиток безалкогольно-газированный. Кока-кола, Сингнатур Микс Sing... Вуди. Ну чем-то она отличается от обычной, но, блин, бутылка очень 200 крутая. 200 рублей. 220? 220. 220. 220 рублей, но она классная. Кока-кола вайм? и хватит. Чего? Зеленая Кока-кола? Да. Зеленая Кока-кола? Зеленая Кока-кола мы никогда не на а, Прям пора. Вкусная надежность. мы не пробовали. Мы пробовали с огурцом, вот это вот пара. Куда-то выкинул здесь, вот в рядах. Возможно, до сих пор валяется. Так нельзя говорить в магазине. Решили взять готовые продукции, чтобы дома не готовить, потому что времени совсем не будет. Сейчас уже взяли пару ножек или пару крыльев. Выжидание ожидании чего-то. Бедра и голенькие. Ну, Бедра и голень. Бедра и корок, О. О. Они даже тепленькие. это цена они не готовить. У нас был как-то месяц, мы практически не готовили вообще ничего. То есть мы делали поесть только Максиму, а сами был момент, мы, наверное, неделю брали какие-то салаты. Здесь я брала себе картошку, ну то есть вот у нас отошел, наверное, уже тот момент, что типа, нужно, чтобы в холодильнике было рис, гречка, макароны, и какие-нибудь там что-нибудь. Ну, типа да. курица у нас такого редко бывает, мы попроще горячий на Быстренько тут здесь что-то купим себе, либо мы там сварим пельменей на раз. Ну то есть такие какие-то там. Что О, давай сейчас типа закажем. Пиццу, Короче, у нас не стоит дня. суп. В ну да, у нас редко такой... очень. Когда мы готовим, обычно мы готовим на видос. Чаще всего это бывает. там. только пойти. Мне хочу, Я хочу уже пойти, потому что нам еще в один магазин. И нам надо уже приступать, потому что время уже, наверное, много. Время 7. 7, а нам еще все дома покажу Сходили, короче, в магазин, скупились и за каждые полторы тысячи рублей в чеке... Возьми крышку, пожалуйста. Крышку дают вот такую вот штуковину, счастливые клювики. Сейчас покажу. Насколько я поняла, там продаются кормушки сейчас деревянные складные и вот за каждые полтора тысячи дают такую вот штуковину Открываешь здесь описание ой, как много а сканирую QR-код для видеоинструкции, аккуратно выдавите форму в чашку высыпите желатин, добавьте семена проделайте отверстия оставьте холодильник на 10 часов и у вас получилось полезное лакомство для птиц. Можно Не, мы на видос можем застрять, как мы делаем эту фигню, блин, 3 часа. А? Да. Вот. А мы сейчас топаем в читайну. О, тут еще желатиновую. В читайну за вот этой вот размешивал как раз. Читайка. Читайна. Сам-то читайка. читайка. Читайка это в садике занятия. Читай, да. Так что вот, топаем. Там одна идут, то есть она такая, я сейчас пойду я туда отлично, туда вовремя сейчас. включила камеру, она начинает говорить, я сейчас пойду вот туда-то и сделаю то-то. А на другом канале она не вставляет вот это я пойду туда-то, а она там показывает, что она сделала. То есть я говорю, здесь также можно. Короче, отступление небольшое, просто уже включила камеру, лень выключать. Мы все купили, зашли в читаю, там было то, что я хотела, вот эта вот палитра, и купили гель с блюстками, чтобы можно было там кое-что сделать. Короче, сейчас уже топаем домой. Все покажем, чем мы купили, и у нас остается еще, еще одно важное дело. Нужно заказать максимум часть подарков на Ивала в Вот. Время уже очень много. Часов 7. А у нас еще одно видео. На улице уже темнотища. Так что бежим. Вот. Сегодня спать, наверное, нам не светит. Мы планируем закончить снимать видео хотя бы до трех ночи. Я надеюсь, что будет раньше. Вот такая вот история. Да? Красная. Я так соскучилась, что мы давно не снимали. Я так отвыкла разговаривать на камеру. У меня и так была большая проблема, что я в нее не смотрю, а смотрю всегда куда-то либо на Лешу. И вообще мы там три месяца камеру в руки не брали. И это большая проблема теперь. Есть, вот. Есть повод получиться чуть-чуть сейчас. Давайте, я поснимаю. Ну а сейчас уже снимать нечего, Мы пришли. Так что сейчас бежим и все покажем все, что мы сегодня купили и просрали. Кучу-кучу денег на самом деле. Очень да. много ушло. Опять смотрю на тебя, а не на камеру. Давай. Короче, решили показать, чем мы купили. Максюхи на игрушке это неинтересно. Я думаю, с... мы не будем. Ой, да я все спали. Специально так поставила. Сюда. Я пошли. Мы сейчас опа... Тихо, не показывай только ему, пока никто ничего не знает. Хорошо. Короче, пойдем. Сначала просто все, что уже не в пакетах. Это с фикс прайса, типа менажница. Это на новый год. Такая вот штуковина. Красивая. Но раз он уже пришел в кадр, можно же его. Никто же его не, не видел. Тушка, Это тушка такая. Тихон Алексеевич. Он не хочет вон сидеть. Ну, ладно. Потом как-нибудь о нем расскажу, если ему кому-нибудь интересно. Короче, взяли Максюхи Трусы. Это тоже очень познавательная информация. Если что, фикс прайс, они просто... Очень недорогие. Такая вот штуковина, красивая подставка. Под свечником вообще это считается. Но мы решили что-нибудь придумать. Как вазочку, потому что у нас есть вот такая, вот такая штука. И типа вместе их куда-нибудь приспособить. Вот. Взяли на пробу. Я видела у папы такую штуку. Я, насколько понимаю, это кукло, но если хотя бы часть капель брызга, будет она сдерживать, это классно. Это, короче, э, чтобы не масло видно. не, не брызгало. Короче, можно прям считать. Экран от брызг с ручкой, типа ты накрываешь сковородку, под ней что-то жарится, и капли жира, масла оседают на этой сетке, но максимально не вылетают. То есть оно не будут, но основная масса должна оставаться здесь. Отмыть ее потом нереально, ее проще выкинуть, и стоит она 70 рублей, ее не жалко. А мы взяли в фикс-прайсе вот такую вот гирлянду. Давайте на батарейках. Что, мы затупили, да, мы батарейки не купили. Mm -hmm. Вот, Я давно хотела что-то подобное с шариками. Она небольшая, она даже не полтора метра. 135 сантиметров. Вот, ей нужно как-то попытаться открыть наш прикрытий. Тебе помощник пришел. Вот да. Решил залезть сюда. Кто такой-то? Вот Ее можно либо куда-нибудь повесить, либо куда-нибудь красиво положить, пока я не знаю, что с ней будет, но, блин, прикольно, мне нравится. У нас есть еще ананасы на батарейках. Напомним в этом году, что у нас красно-желтые, но это выглядит вот, вот, если в кучке, то это как-то вот так. И она работает, блин, батарейка хочется. Где и потом покажем, давай остальное покажи, наконец-то вот это все. Я просто вот эту гору снимаю, сижу, и ты убирать так, не хочешь. кстати, мы закончили. Теперь сюда перейдем. Какой-то очень... Тихон жрет теперь этот скотч. Какой-то очень странный соус, можешь показать. Не знаю, никогда такого не брали, не пробовали. И просто, типа, какой то для макания непонятно, решили взять. Сок. Все, -все. сегодня для очень интересных вещей. Курочка нам на покушать. Жирненькая, тепленькая, вкусненькая. Это сегодня попить на вечер. И в минус один ребенок. Они разные по... Но... Ага. Сюда. Тут поинтереснее, чем то, что было у меня. Во-первых, тоже нам на вечер. Это, Максим, к новому воду просто мы увидели, это какая-то пружинная, это не пружинная, там какие-то типа. Тут с прейзом, тут без прейза. бумага. Вот эта вот штуковина, которую я искала, как это правильно Палитра художника. А я что сказал? Из угу. Я говорила палитра. Ну, да. ну, короче, вот мешать краски и гель с блестками. Можешь показать ему какие Вот. Потом. очень интересный странный пакет человека которому начинает нравиться посадки это намек на старость сейчас я покажу пока я вас с вами не было очень долгое время мы покупали обычный болгарский перец кто не знает что такое болгарский перец это вот вот вот это вот и там же семечки внутри я решила их положить вакуум покажи что произошло ну ты иди поближе ну и, как бы, собственно, вот, что получилось. Это хрень. Мы должны были давно уже пересадить. Она проросла в ватку. Поэтому мы купили маленький пластмассовый горшочек. Это нет перчики. Хотя вот тут один не раскрылся. Мне кажется, так делать нельзя. Сразу говорю, я не садоводница и огородница. Я не умею этого делать. Ну и, короче, просто я решила посадить их в землю. Посмотреть, что из этого получится. Поэтому мы купили землю не буду доставать, потому что насыпется непонятным каким-то образом. купили керамзит мелкий, во-первых, просто потому, что это очень красиво выглядит, и я не хочу, чтобы была земля. Во-вторых, он предотвращает развитие плесени. А вот в этой у меня так и получилось. И купили три маленьких пластмассовых торшочка, потому что какие-нибудь еще семена я все-таки посажу. Короче, давайте, У нас уж все пошло, и у нас максимально сборная солянка из этого видоса, это Тихон Алексеевич. Он живет с нами примерно два месяца. Вот эту сраную жопу Папа наш любимый нашел на улице, около, там, короче, у наших родственников, он прибился к квартире, мы ждали, наверное, месяц, вот, все, он лег, ему почти плевать. Мы ждали примерно месяц, что, может быть, он потерялся, потому что он очень красивый, он на улице прямо хотел гладиться, то есть вот, вот это вот приходило к тебе, и так вот ложился твои ноги на улице, на асфальт. Мы ждали, ждали, пытались первый раз забрать, просто на руках в рюкзак как-нибудь, он сопротивлялся, не получалось. Мы такие, ну ладно, не судьба, я тут привела, пострадала. Потом через две недели Леша приходит опять в гости, он опять там сидит. И началась плохая погода. Начались дожди, ливни. Он был на улице уже практически месяц. Его подкармливали бабушки, соседки, что-то там еще. Ну в один прекрасный момент я не удержалась, попросила у знакомой переноску. Мы приехали, забрали, и теперь эта жопа живет с нами уже два месяца. Это самый, наверное, лучший кот, которого я видела. Он очень классный, и крутой, и много жрет, кусается, царапается, играется. И очень любви, обильный. Все облизывали. Да. Омсель, то есть ему можно вот так дать руку, тихо, тихо. Я начинаю тебе. Даже нет, надо сделать вот так. Нет, он сейчас побесит хочет. Нет. Тихо. Нет. Короче, вот так его подносишь, если он к тебе приходит. Он с утра, если слышит будильник, он приходит и начинает тебя облизывать, как собака. Он вылизывает лицо, он облизывает волосы, спину. Это шершавый язык, это супер мерзко и неприятно. Но он прям вот такой. Он ложится на кровать, он начинает вылизывать одеяло, подушку и все, что вокруг. Он может пройти лишь на халат и халат подрать ногами, или еще опять его облизывать. Мы готовы к пересадке перцев. Короче, я не садовод и все дела. Мне просто было интересно, умрут они у меня или нет, и они не умерли. Поэтому сейчас мы будем пробовать их пересадить. И на самом деле я не знаю, как это сделать, потому что все это проросло. Мы купили землю обычную. Сейчас я ее расковыряю, положу сюда и попытаюсь росточки уплотнить туда. Керамзит пока мы сыпать не будем. Я думаю, насыпем когда-нибудь хотя бы вот такие, разрастутся. Из мы их пересадим. И так далее. Я просто взяла, потому что он красивый. Но максимум сейчас положу красивые там 10 камушков, чтобы они просто были. А, так. Я предлагаю сначала располагать холеначьи землю и ее насыпать. Наверное. Я никогда этого не делала и даже не взяла. Вообще, к слову, у нас нет ни одного цветка в квартире. Есть кактус. кактус Мама, который подарил. Это попытка номер 150, чтобы у меня выжил хотя бы кактус. Почему? Потому что я про них забываю. Я их забываю поливать, либо я их просто заливаю, я забываю, что я его полила, и он у меня умирает Типа, это не просто, прям просто грунт, он, видишь, какой-то mm -hmm. Я не хочу показывать фирму и доставать, просто потому что, если достану пакет, это все будет в квартире Оно сыпется, с него везде какая-то пыль-грязь, поэтому Хочешь, можешь вживую, просто прям вот максимально близко понять, что это огромная проблема и те, кто выросли вот здесь, вот здесь, выросли аж сюда. Я не знаю, как вот это теперь растет. Видишь, я корни оторву. Оторвала. В принципе, да, ладно. Ну были бы они, типа, лучше, крепче, проросшие, укрепленные в земле, можно было бы смело поливать. Ну, короче, у нас получилась такая фигня, не знаю, что из этого получится, очень интересная информация, но вот как-то так будем смотреть. Если вам интересно, будем показывать их, там каждые две недели есть, смотреть, что у нас получилось.